Да, презентация есть и видео есть. Угу, все, поехали тогда. Итак, дари и не Просто так называется это движение. На самом деле даже не хочется это назвать проектом, потому что это именно движение. Благотворительное движение, когда а, мы можем дарить и а, при этом дарить кому-то и при этом богатеть сами. Что же это такое? Вот а, GIF of Legacy», Мы хотим вас познакомить сегодня с этим уникальным движением. У меня очень большая просьба сразу, ребят, нас очень много, мы разные, мы можем быть в разных проектах, тем не менее, очень попрошу вас сейчас отключить ваши знания о каких-либо других проектах, о какую-то информацию вообще, потому что чем чище вы сейчас будете, тем эффективнее вы осознаете, чтобы не смешивать с другими проектами, потому что то, что мы вам сейчас покажем, абсолютно а, ни с чем не сравнимо. Это подарочная деятельность с невероятным алгоритмом. Потому что а, здесь а, есть возможность получить изобилие каждому. Почему? Как вы поймете? Просто сейчас отключите вообще информацию, которая есть в голове, и вы узнаете о таком секрете, который изменил жизни уже многих людей. Ну, миллионов, может быть, и нет, тем не менее, компания с 2009 года уже работает, и более 700 тысяч человек уже изменили свои своей жизни, это точно. Очень важный момент, что данная презентация, которую мы проводим, она предназначена для того, чтобы мы могли обменяться информацией, для того, чтобы мы могли вам показать на примерах, но это не значит, что это будет также у каждого. Да? То есть это очень важный момент. Ни я как ведущий, ни другие ведущие, ни компания GIFT of Legacy мы не являемся незарегистрированными финансовыми или налоговыми консультантами. И информация предназначена именно для того, чтобы показать вам пример, что может ожидать участника. Опять-таки, сроки, все это мы с вами обсудим дальше. Итак, мои дорогие, вот издавна, издавна была такая экономика дарения, где помимо того, что каждый может дарить, да, когда-то это был обмен, друг с другом, да, где-то экономика дарения именно так называется. И это возможность совместно создавать изобилие и саморазвиваться. И это не пустые слова. Мы на примерах посмотрим в цифрах, какую сумму вы, каждый из вас может получить в подарок. Я буду акцентировать эти слова, да, потому что вы от нас не услышите. Такие слова, как инвестиции, мы не делаем инвестиции, это другое. И самое главное, я как психолог, как коуч, как бизнес-тренер могу сказать, что саморазвитие здесь просто уникальное. Вы развиваетесь как личность, вы развиваетесь как человек, вы работаете со своим подсознанием, потому что столько вылазит подсознательных установок, столько вылазит страхов, вы просто не представляете. Даже сейчас, когда вы будете слушать эту презентацию, отслеживайте, что у вас внутри происходит – Какие страшилки вылазит? То есть мы с этим работаем, и у нас будут школы, занятия, где мы будем это все прорабатывать, выпускать на свободу и идти в новое будущее. То есть это не просто возможность получать изобилие, это еще возможность личностного роста. И это не пустые слова, во всяком случае, вот в нашем сообществе. И вот смотрите, ведь финансовые подарки, они используются во всем мире. И это уже века. Может быть, кто-то помнит, вот ну, у меня мама играла, ну как играла, да, участвовала в кассе взаимопомощи, у кого-то это по-другому называлось. И вот с 2009 года успешно используется вот эта концепция Gift of Legacy, где уже принимает участие более 700 тысяч участников. Представляете? И это в разных странах по-разному интерпретируется, вот это помогающие друг другу сообщества, общины, кассы взаимопомощи, то есть ведь это все было, есть и это будет. И самое главное, то, что мы вам сегодня покажем, это 100% легально, это вне любой системы в течение десятилетий. Это то, что а, не зависит ни от кого, и вы поймете, в чем здесь. Я надеюсь, что я смогу донести до вас эти фишечки, которые а, очень важно понять, осознать и применять в своей жизни. Почему? Потому что... А, для вас сейчас будет немножечко, может быть, шоком, но вот эта система, она полностью децентрализирована. Что это значит? Как таковая компания не принимает здесь участие абсолютно. Здесь есть от компании лишь интерактивная доска, на которой ведется деятельность, но компания в финансовом плане никак не участвует. Опять-таки мы рассмотрим сегодня все моменты, почему это так. Нет каких, никаких учреждений, нет брокеров, нет трейдеров, нет структур, нет сетей, нет ничего, к чему мы с вами а, так привыкли в других компаниях. Потому что здесь все, что есть, это интерактивный веб-сайт, который управляет перемещением досок в сообществе дарения. Все, мои родные, лишь интерактивный чат. И все, что вам нужно для того, чтобы участвовать в этом сообществе, дарения это компьютер или смартфон подключение к интернет и конечно же возможность с вами связаться WhatsApp или Telegram ну предпочтительно как вы понимаете это Telegram потому что это а, сейчас современный такой мессенджер который набирает свои обороты видите мы уже и вебинары проводим через Telegram поэтому а, или тот или тот а, вариант они Приемлемо. Вот скажите, пожалуйста, ведь каждый имеет в руках компьютер или смартфон, ну хотя бы смартфон точно имеет, подключение к интернету имеет, WhatsApp или Telegram имеет, это уже 50%, если не больше. И что мы делаем? От души к душе через душу, из сердца в сердце, от человека к человеку. Подарки поступают непосредственно вам на ваш счет. То есть мы в компанию не отправляем ни копейки, мы это сегодня детально рассмотрим. Это ключевой момент, ребят, потому что часто, когда мы деньги отдаем куда-то в компанию, мы каждый раз переживаем, а вдруг компания закроется, а вдруг что-то случится, а вдруг что-то пойдет не так. Здесь мы подарки передаем от человека к человеку. Каким образом, это тоже мы все покажем. Очень ключевой, вот прям хочется вот очень-очень акцентировать ваше внимание. Нет никакой третьей стороны, нет контролирующей стороны, держащей деньги, контролирующей деньги, передающей деньги. Есть только мы с вами. И интерактивная доска, которая показывает очередность. Самое главное, что нет никаких токенов на платформе. Да, 100% без риска. Ребят, услышьте, пожалуйста. Да, потому что ну, вопросы задают, иногда люди прям не слышат, что рассказываем. А наша задача донести. Итак, gift Это больше, чем просто подарочная активность. Намного больше. Ребят, если вы сейчас... Знаете, вот прочувствуете идею, если вы сейчас пропустите через себя а, те возможности, которые идут. Если у вас есть потенциал на эти возможности, вы внутри себе, не нам, скажете да. Потому что мы помогаем друг другу расти. Добиваться успеха. Мы поддерживаем друг друга, ну, поднимаем настроение, понятно, да, но а, самая важная поддержка это в самые такие нелегкие моменты, когда тараканчики вылазят или технически не знаем, как сделать. Вы представляете, люди как растут. Они начинают понимать, как можно переводить деньги друг к другу и даже за границей. Они узнают, что такое криптокошелек, они учатся им пользоваться, они начинают личностно расти, они налаживают коммуникацию, потому что без коммуникации никак здесь не обойтись. Нам надо связаться с человеком, которому подарить подарок надо, и обрадовать его, что мы готовы это сделать. И так далее все это мы обсудим. Но вы, вы даже не представляете, какой личностный рост происходит здесь, в рамках вот этого вот да, этого да, движения и, конечно же, ключом ко всему, когда мы дарим от всего сердца, когда мы делимся любовью, возможностью, когда мы можем направить свою команду, когда мы можем стать легендой, что это такое, вы узнаете, и создать свое собственное наследие, потому что мы сообщество с одной единственной целью, мы хотим изменить жизнь, мы меняем жизни людей, помогаем жить лучше, зарабатывать больше. Поэтому welcome, поехали. Как же начать, спросите вы. Здесь вот на экране вы сейчас видите интерактивную доску. Интерактивная доска, на которой происходит все участие. Все, что нужно, это сделать два действия. Знаете, вот если бы сейчас чат работал, ладно, может быть, потом напишите. Может быть, вы смотрели, многие люди смотрели великолепный фильм заплатив вперед». Или заплати другому еще он называется. Где мальчик придумал такую идею: а, осчастливить мир, изменить мир. А, он делает трем незнакомым людям какое-то благое дело. В свою очередь, каждый человек должен сделать другим людям трем также благое дело. И это движение разрослось на многие страны, на многие города. И вот здесь взята такая же идея. Мы трех человек а счастливее. Первый человек – это мы дарим легенде. Вот если вы посмотрите сейчас на интерактивную доску, мы потом разберем все движения, разберем детально. Если вы посмотрите сейчас на экран, в середине большой такой синий кружок – это уже легенда, это человек, которому мы дарим подарок. Это первый человек, которого мы делаем счастливее. Два человека – это кому мы с вами даем информацию. Вот и все, что нужно для движения для того, чтобы вы могли участвовать, один раз подарить 100 долларов и рассказать двум людям. И поверьте мне, это единственный раз, когда вы берете деньги из собственного кармана. Какие возможности открываются, благодаря этому вы сейчас увидите. Но, пожалуйста, эту информацию отметьте для себя, что единственный раз, когда вы достаете деньги из кармана, это единственные 100 долларов. Подарки предоставляются исключительно по принципу от одного лица к другому. 100% всех подарков передаются да, непосредственно вам, если вы уже легенда. Вы сейчас увидите, что это такое. Мы используем разные варианты передачи подарков. Это банковский перевод, это через криптокошелек, это через электронные кошельки. Опять-таки мы связываемся с человеком, которому надо дарить Подарок и спрашиваем, как тебе удобно, как я могу, договариваемся и дарим. Ни одного посредника, никаких третьих сторон никогда здесь не бывает. Итак, я вот сейчас вам включила свою доску, да, вы можете увидеть, вот я еду Гурова здесь в серединке, у меня таких три доски закрылось, мы посмотрим сегодня по возможностям, да, какие открываются результаты, но это вот так, пока в общем и в целом, как они закрываются, эти доски, чтобы было интересно дальше смотреть, да, и мы сейчас с вами посмотрим, как можно отправиться в путешествие по изобилию, как пройти этот путь, как получать подарки, как получать регулярно подарки и в, какой, в каком эквиваленте мы это можем получить. Я очень попрошу вас сосредоточиться на желтом кружочке во время презентации, потому что это и будет обозначать, что ваше движение, да, ваш путь, путь героя к изобилию. Итак, мои родные, присоединяемся к доске, мы дарим своей легенде 100 долларов. Как найти легенду? Сейчас мы все увидим на доске. Сейчас о правилах. Когда вы подарили легенде 100 долларов, вы делитесь даром наследия с единомышленниками, которые также в свою очередь делают то же самое. Легенде дарят 100 долларов и делятся с двумя людьми информацией. Вкусность самая здесь в том, что существует 4 доски, где подарки по 100 долларов, по 400 тысяч, и 5 тысяч. Вот знаете, прям сейчас интересно было бы задать вопрос, у кого скрипят мозги, на какой сумме. Вы вот сейчас отметьте, да, где, на каком моменте у вас скрипят. Ой, как я 400 долларов и больше буду дарить кому-то, или 1600 и больше, да, как я 5000 кому-то подарю. Вот прям отметьте, да. Потому что это важный момент, это момент вашего восприятия, ребят. Еще раз напоминаю, что мы единственный раз, когда берем деньги со своего кошелька, это первые 100 долларов. Итак, вы проходите путь от дарителя к строителю, гиду и потом к легенде на каждый из четырех досок. Во время путешествия по доскам вы будете получать подарки. И эти подарки в общей сложности, они будут у вас на сумму 42 700 долларов долларов. Это первый, первый круг. А вкусность еще в том, что у нас есть вечная доска, вечное путешествие, где вы будете получать подарки 49 700. Вот интересно здесь услышать скрип ваших мозгов, это, не, это нереально, это невозможно, это, это не то, это не то, ребята, это все реально, мы это все получаем, и это никакой не развод, а получение в наши кошельки денег. Итак, Приготовьтесь к путешествию, да, такой серфинг сейчас пойдет по доскам, по вашим возможностям, и мы пройдем этот путь вместе с вами. Поехали. Итак, мы сейчас видим на, у нас на экране, какие есть доски. Это личный кабинет. Если вы посмотрите, есть вверху доски, академия и персональная информация. Еще раз напомню, здесь нет структур. От слова совсем. Итак, вот мы видим первая доска бронзовая, где подарки по 100 долларов, серебряная 400, золотая 1600 и платиновая 5000. Вы будете проходить через все четыре доски. Первая, предположим, первая доска бронзовая. На бронзовой доске вы дарите легенде 100 долларов, в серединке у нас легенда. Доска состоит из 15 человек, где каждый имеет свой путь. По краям 4 человека это дарители, дарители дарят легенде подарки. Потом переходят на строители, да, давайте сейчас просмотрим. Вот вы пришли, вы подарили 100 долларов, а легенда у нас находится в серединке. Дальше у нас есть люди, которые так же, как и вы, пришли, они тоже дарят подарки. И когда все 8 человек по краям у нас присоединились, легенда получает 800 долларов, а вы, собственно говоря, переходите в статус строитель и приглашаете своих двух единомышленников которые также, как и вы, дарят новой уже легенде, потому что та легенда вышла уже из круга, снова где-то стала дарителем, потому что здесь вот нет, что низы получ... верха получают, а низы нет. Нет, это вот этот круговорот идет все время. И так далее. Дарители подарили легенде денежки, все счастливы и довольны, вы передвигаетесь на гида, таким образом приближаясь к, заветному, к заветной легенде. Снова мы видим, что подарили подарки легенде. Это каждый раз легенда новая, вот вы видите, да, двигается. И теперь, наконец-таки, легендой стали вы. Приходят участники, дарят вам уже каждый по 100 долларов, и вы получаете 800 долларов в подарок вам на карту или вам на криптокошелек. На как всем этим пользоваться, мы в команде обучаем, у нас есть специальные занятия, есть специальные видео, то есть все это настроено, все это сопровождается. Итак, вы получили подарки на 800 долларов, мы будем смотреть с вами весь серьезный путь, потому что я надеюсь, что вы здесь не только для того, чтобы один раз получить 800 долларов и забыть, а для того, чтобы получать все больше и больше подарков. И когда вы получили, вот первый круг прошли, первую бронзовую доску, вы заходите на вечную бронзовую доску, дарите 100 долларов легенде, кто там будет легендой в тот момент, и переходите в серебряную доску, где вы дарите 400 долларов легенде, которая там. Движение везде на всех досках одинаковое. А на новых досках мы людей не приглашаем, то есть вот на 400, на 1600, на 5000 новые люди туда не заходят, то есть вам приглашать туда не надо, мы приглашаем только на доску, которую мы видим, вот та первая была на вечной доске, мы в принципе тоже уже можем не приглашать, но у нас есть такая возможность, потому что молчать в этот момент уже невозможно, вы знаете, вот у меня есть свой клуб, я психолог, я коуч, я бизнес-тренер, я спокойно занимаюсь своим любимым проектом. Но я не могу молчать, когда я вижу эту возможность. И, естественно, я с удовольствием рассказываю. Поверьте, у нас многие есть лидеры сетевых структур, которые ведут успешно свой проект, но они, когда видят эту возможность, они оценивают. Да? Вот не те, которые прячутся только за одной компанией, а кто понимает, что я как лидер, я вижу перспективы, и я своей команде дам лучшее. И не надо переходить из компании в компанию, вы просто добавляете эту возможность в своей команде, вы играете внутри своей команды, и все счастливы, все довольны, и на косметику есть деньги, и на БАДы есть деньги, и на совместные путешествия структурой есть деньги, и на товарооборот. То есть вы понимаете, решение многих-многих вопросов закрывается одной вот простой игрой, я не знаю, вот под этим движением, да, благотворительное движение в like Гелосе. Итак, дальше смотрим. Чистыми у вас остается получается 300 долларов, то есть вы 800 получили, 100 на вечную доску, 400 на серебро и 300 долларов вы чистыми получили. Вот дальше начинается самое вкусное, самое интересное. Что такое вечная доска? Это когда вы 100 подарили легенде, 800 получили. И так по кругу вы ходите на этой доске и получаете свои 700 долларов чистыми. Но, знаете, иногда люди говорят, я там и останусь. Я говорю, подожди, зачем? Чтобы заработать больше 3000 долларов, тебе надо пройти там 4-5 кругов. А здесь ты можешь пройти за один круг. Каким образом? 400 дарим легенде на второй доске. Напоминаю, мы здесь никого уже не приглашаем. Получаем 3200 себе на кошелек, ребят, себе на кошелек, либо на крипто кошелек, либо на карту, либо на электронные деньги у кого, что в ходу, смотря в какой стране вы живете. Каким образом это происходит? Вы получили 3200, дальше мы делим эти деньги. То есть мы же помним, да, мы только один раз 100 долларов внесли. И получается, что мы 400 долларов, мы заходим на вечное серебро и начинаем в этой центрофуге крутиться. И 1600 мы передаем в подарок на золотую доску. И начинаем кружить там. И 1200 у вас получается чистыми. Но когда вы заходите на, вечную, на вечное серебро, вы помните, там на вечной бронзе вы уже получаете 700 долларов. На вечном серебре вы начинаете получать 2 800 чистыми а, с каждого круга. А, и снова, и снова до бесконечности. Сроки, ребят, мы не говорим, потому что здесь это все живое, интерактивное, в зависимости от того, как наполняется. Но одно могу сказать. А, без подарка никто не останется. В любом случае... Люди подходят, люди прибывают, и это вечное колесо изобилия получается. Мы помним, что мы проходим 4 доски. Третья доска – это золото, где мы делаем подарок 1600 и получаем 12800. Когда мы их получили, мы 1600 чтобы на вечное золото зайти, да, и так каждый раз, 1600, получили 12800 и поехали, и мы заходим уже в платину, люди здесь друг за другом, те, кто уже прошли первые доски, они подтягиваются, то есть еще раз напоминаю, мы здесь новых людей не приводим, мы сюда никого не приглашаем, Люди с, общего, с общей массы начинают подтягиваться. И здесь чистыми у вас сначала остается 6200, но самое вкусное у нас потом. Вечное золото. 1600 подарили, через какой-то период 11200 получили. Знаете, вот интересно так, люди иногда говорят, а вот вдруг я ну, долго не смогу получать. Я говорю, Вы знаете, ну не знаю, у меня, я покажу потом свой результат, у меня за неделю закрылось три доски покажите мне хоть один вариант, когда я могу подарить 300 долларов, получить 1600 за неделю без рисков, себе на кошелек, никому-то себе на кошельки. Я такого не знаю, даже занимаюсь профессиональными инвестициями, я такого не знаю, ребят. И здесь это все реально. И если даже мы говорим, ну пусть месяц, ну, вот, ну, прям, ну, не знаю, ну, тормоз какой-то. Ну, вот 100 долларов подарили, и медленно, медленно, месяц, ну, это, это нереально, месяц, ну, пусть даже месяц. Покажите мне, пожалуйста, где вы можете, положив, да, инвестировав, давайте вот один раз я это слово назову, да, инвестировав 100 долларов за месяц получить 800, нигде, вот реально нигде. А здесь это можно. И сроки, они у нас, понимаете, если вы прочувствуете эту идею, если вы ее прочувствуете через вот внутреннее, через сердце свое, я вас уверяю, у вас доски будут закрываться, так же, как у нас. Опять-таки, я не сетевик, ребят, Вот не, не думайте, что у меня там какие-то структуры, я вообще не про сетевой. Я просто от души к душе через душу действительно вижу возможности этого проекта, вот, этой, вот этой, этого движения в наше интересное время помочь людям, показать выход из тупиковых ситуаций, когда закрывается бизнес, когда сокращение людей и так далее. И вот самое приятное, не знаю, я когда узнала об этой возможности, я сразу визжала: а можно я зайду сразу вот на эту доску, когда я могу подарить 5000 долларов и получать 40? Но нет, надо все идти по порядку. Итак, смотрите, вы уже получили, подарили 5000 тысяч долларов, Получили подарков 40 тысяч долларов, то есть 5 у вас как бы вы, вы, вы передаете в вечную платину и 35 тысяч долларов у вас чистыми. И таким образом у вас идет зацикливание 5 тысяч долларов вы дарите, через какой-то промежуток ваши люди подтягиваются следом, кто а, заполняют эти ячейки и вы получаете 35 тысяч долларов. Я не знаю, я такого не видела. Вот посмотрите, вечные доски. На 100 долларов у вас это крутится. Потом добавляется 400, у вас две доски крутятся. Потом три доски одновременно крутятся. Каждая доска закрывается с каким-то своим ритмом, с, с какой-то своей цикличностью. Но они закрываются. Поэтому здесь даже больше возможностей, чем мы сейчас показываем. Если вы это услышите, ребят, если вы это поймете. Да. А, но ну это вот результаты, Там примерно за 16 дней, а, это было закрыто три стартовые доски, а, это 3х8, да, 400 было получено, Три доски по 800 долларов, а, чистый доход с учетом того, что мы инвестировали и так далее, а, это 900 долларов, да, и три реинвеста это 2100, то есть итого доход за 16 дней, 3000 долларов. Это реально, это возможно. Вот мои доски, да, мои доски, вот это первая была доска закрыта. Это у меня все три доски были закрыты по 10 марта. Ну, вообще по 7 марта, ну, вот, ну, я говорю, пусть там за 10 дней, да, это первая доска. Вот у меня вторая доска. Это на сына оформлено, это сын у меня старший тоже зашел, играет с нами. И вот третья доска, это дочка играет, серединки легенда. То есть вы видите подтверждение того, что идет работа, двигается работа, возможности получаем. Ну вот сейчас уже, конечно, мы продвинулись. Я, может быть, потом включу вам, да, то есть сейчас я уже на гиде, вот вы видите, с правой стороны вот Еди Гурова, да, я билдер, но сейчас я уже на гиде и буквально там чуть-чуть человечков осталось, я уже буду легендой, то есть это уже серебряная доска у нас в работе, где мы получаем свои доходы, тоже надо будет слайд сменить для того, чтобы показывать свежие варианты. Давайте посчитаем возможности, да. Здесь вот полтора-два месяца написано, примерный срок. Мы взяли так вот более растянутый срок для того, чтобы не делать каких-то там, ну, ну средняя, да, средняя температура по больнице. И у нас, вот что здесь мы можем увидеть? У нас есть четыре доски. В каждой из досок нам дает определенную прибыль. Бронза дает 8 подарков по 100 долларов – Серебро 8 подарков по 400 долларов, золото 8 подарков по 1600 и платина на 8 подарков по 5000. То есть доход за стол вы видите. Далее мы с вами в круг заходим да, на вечную доску. Мы первый раз получили 800 долларов, то есть здесь сейчас мы видим возможные доходы от первого круга. Ребят, от первого круга еще 800 долларов получили, 100 долларов мы подарили на бронзовый круг. Дальше на серебро 400 долларов сделали подарок, чистый доход, чистый, чистая прибыль, да, чистые, чистые подарки, это 300 долларов. Итого мы видим, что только с первого круга мы с вами можем получить 42 700 долларов за полтора-два месяца. У кого-то, кто вот знаете, у кого вот сейчас как амур сердце так прострельнет, это будет гораздо быстрее. Кто будет тормозюлька и такие, знаете, простите, ребят, умно-бедные, будете думать, думать непонятно о чем, вы будете, ну, вот, ждать, поэтому чувствуйте сердце. Давайте подведем итоги. Вот наше участие начинается с возможности сделать подарок кому-то, подарить легенде 100 долларов. То есть Первое, вообще, знаете, нет, наверное, сначала мы, первое, что мы делаем, это принимаем решение. Вот согласитесь со мной, я думаю, что вы согласитесь со мной, в любом деле надо принять решение. Начать бизнес, дать себе возможность получать деньги через благотворительные, дарительные такую структуру, замуж выйти, я не знаю. То есть в любом деле, там, поехать в отпуск куда-то, принимается решение. Четкое, твердое, что да, я делаю шаг вот в этом направлении. Второй шаг – это вы дарите легенде 100 долларов. Этим вы присоединяетесь к движению, и за это время вы, вы, вы даете информацию единомышленникам, которые так же, как и вы, хотели бы получать подобные деньги. Пассивный доход с надежной компанией, которая с 2009 года уже работает. им вы можете получить 42 700 безусловными подарками в вашем кармане, в ваших кошельках, на ваших счетах. Это только с первого раунда. На вечных досках мы получаем с вами 49 700 со всех четырех досок безусловных подарков в нашем кармане, на наших кошельках. Никаких, напоминаю, посредников, никаких компаний. Никуда мы сторонним третьим лицам не передаем деньги. Иногда задают вопрос, как так, я вот там человека не знаю, я ему подарю, а вдруг он не отметит меня в подарках. Вы знаете, человеку это невыгодно. Почему? Потому что если он, смотрите, вот, вот например, давайте вот сюда, вот я, например, да, или там вот Анастасия, она легенда, и вот она не отметила вот этого красненького. Красненький – это значит не отмеченный. Мы делаем... Скрины досок, у нас там свои чаты есть, да, и мы делаем доски, пока мы их не, не отметили последнего человека. Предположим, я решила не отметить, что мне подарок подарили. Так я же из легенды не выйду. Я же дальше получать деньги не смогу, вы понимаете, здесь так все мудро зациклено, что здесь невозможно просто а, взять и не отметить человека, который вам подарил. Мы друг на друге завязаны. А, и все данные тех людей, которые приходят, мы заполняем анкетку, где мы даем свои данные. Это наша вот внутренняя анкетка, чтобы мы могли любого человека легко найти. По логину дальше у нас есть данные, чтобы мы могли связаться. И в системе вы это будете видеть, когда вы нажимаете на легенду, когда вы пришли дарителям. Вы нажимаете на легенду, вы видите человека, которому надо подарить. Там есть его телефон, электронная почта. Логин, вы связываетесь и говорите, приветствую, дорогой друг, давай знакомиться. Я очень хочу тебе подарить подарок. Так что вот такие приятные моменты у нас. Есть простые правила. Как в любой игре, как в любом движении, есть определенные правила. Чтобы перейти от бронзовой доски к остальным доскам, вы приглашаете двух человек присоединиться к вам. То есть, чтобы на вечную доску перейти, иногда спрашивают: "Ну вдруг я не смогу пригласить?" Ну, во-первых, мы в команде, а, у нас есть возможности помогать людям, да, есть ресурсы. Об этом, наверное, позже вы узнаете, когда примете решение. Вы уже на школах узнаете. У нас у нашей команды очень большие ресурсы, очень серьезная помощь профессиональная. И вы просто не останетесь без людей, ну, просто, может, чуть дольше, да? но даже если вдруг вы не пригласили двух людей, вы все равно свои подарки получите, вы просто не сможете зайти на вечный стол, на вечную доску, точнее, и поверьте мне, когда вы однажды получили свои подарки, вы будете кричать на весь мир об этой возможности. Просто кричать, у вас уже будет не два человека, а намного-намного больше. Итак, пригласить два человека, если вы не будете следовать этому руководству, вы просто не сможете перейти на вечную, на вечную доску бронзовую и не получите доступ на, на серебряную доску и далее. Что такое вечная доска? Чтобы ее активировать, необходимо следовать указаниям, которые применяются к первому циклу. То есть все то же самое. Когда вы станете легендой доски, 8 дарителей будут подтверждены вами, вы получаете доступ к вечной доске, она по большому счету ничем не отличается, вы просто вот попадаете в нее автоматически. И это позволяет вам снова стать дарителем на доске с той же ценностью, то есть там, где подарки 100 долларов – которую вы только что закончили, и снова потом стать легендой. И вот этот цикл повторяется до бесконечности, пока вам самим не надоест получать, собственно, деньги. Поэтому с 2009 года эта структура, она работает. Очень важный момент, ребят. Вы не должны приглашать больше людей после продвижения. И единственные деньги, которые вы когда-либо достаете из своего кармана, это первые 100 долларов, которые вы дарите легенде. То есть условия: один раз подарить 100 долларов, пригласить два единомышленника и по большому счету на этом все так зацикливается. Давайте рассмотрим, чем же у нас для нас уникально. Что делает особенным вот эту систему, это вот это движение. Во-первых, это удобно, потому что интерактивная доска, она помогает не путаться, она помогает следовать движению. И вот этот профиль, где информативно, просто, понятно. Сейчас я не знаю, ребят, видели или нет, те, кто уже в структуре, вы видели, что Академия там видоизменилась. Раньше это была один, одна страничка с описанием правила, теперь там появились разные разделы, это так классно, то, что интерактивная доска, она развивается все время. И это очень удобно, это помогает нам, дает возможности расширения безотказная система, почему, потому что она имеет различные методы в своем алгоритме, для тех, кто просто пришел, вот э, не, не хочет ни в чем разбираться, просто хочет получать подарки, просто хочет свое финансовое положение улучшить, пожалуйста, подарил 100 долларов, пригласил два человека, участвуешь в вечной доске, а те, кто с командой приходит, те, кто стратег, те, кому нравится что-то, э, вот, придумывать, да, что-то, ребят, здесь такие возможности, опять-таки мы на школе разбираем, какие варианты здесь расстановки людей, и это вообще просто нечто, вот у меня буквально сейчас перед нашей презентацией у меня была встреча с очень крупным лидером из компании, которая занимается инвестициями, у них несколько проектов инвестиционных, и они так заинтересовались этой возможностью, и начали сразу спрашивать, как мы можем это сделать, и показала рокировки так, так, так, все, понимаете, ребята услышали, они ну вот опа-на, и они осознали, что здесь варианты без риска, без посредников, большие возможности, с командой, без команды, и мы посчитали очень много вариантов. У нас два с лишним часа была встреча, мы пересчитали варианты и для пассива, кто приходит, и для актива. Понимаете, это ну, безотказная система, здесь просто, ну вот вы мне любой вопрос задайте, я найду, как на него ответить, какой вариант сделать, если не найду сразу, перезвоню и найду, потому что вариантов много. Это инновационный алгоритм, потому что такого алгоритма нет нигде, алгоритм, который заботится о новых участниках. Я напоминаю, будучи легендой, мы переходим, мы переходим и становимся снова дарителями. Понимаете, нет верхов, нет низов, мы вот, мы все, мы все в, одном, в одной структуре, мы все вместе, вот они, кружимся, кружимся, кружимся и поддерживаем, подталкиваем друг друга. Мы были в серединке, опа-на, вышли и подталкиваем в середину тех, кто зашли. Ребят, неважно, насколько вы активны, услышьте, пожалуйста, вот прям... Обнимите своих тараканчиков, обласкайте свои страхи, скажите им, не бойтесь, я с тобой, давай попробуем. Вот сами себе дайте шанс. Перекрестное опыление, то есть доски, они активируются, там столько вариантов, тоже мы на школах это разбираем. Это глобальное сообщество, 49, по-моему, стран, которые участвуют уже, представляете? Это, это, это просто возможности колоссальные. Больше двух приглашений, понимаете, возможно, но не обязательно. Каждый профиль должен иметь минимум два приглашенных, чтобы продвинуться по доске и перейти на вечные доски. Но нет никаких ограничений, мы можем приглашать. Это для таких, как я, как понимаете, я, когда я вот прочувствовала именно суть идеи, даже не для себя заработка, ребят, у меня несколько тоже инвестиционных проектов, я давно живу, а, наслаждаюсь жизнью на пассивный доход, но я знаю, что люди, которые меня окружают, им просто а, вот иногда говорят, у них же денег нет, так вперед, ребята, да вы в первую очередь должны здесь стоять, уже вот так вот кричать, дайте ссылку на регистрацию». Вы понимаете, потому что именно для тех, у кого вот стесненные обстоятельства, стесненные возможности, вы в первую очередь откройте уши, откройтесь новой информации и услышьте. Это реально вот в наше такое интересное время, это уникальная возможность, вот просто уникальная это действительно скоростной путь, потому что мы подскажем стратегии, вот ну, моя, моя команда не даст соврать и другие команды тоже, мы разбираем, мы на общих школах разбираем, как, кому как помочь, где какие рокировки сделать, то есть вот ну, поймите, здесь все слаженная работа. И бот поддержки есть, и у нас бот есть автоматизации, и ну, чего только нет. Ребят, вот нет только вас, наверное, в, этой, в, этом, в этом проекте, наверное, нет только вас, остальное все есть. Давайте важный момент еще раз с вами отметим, чтобы у вас это уложилось по полочкам. А, важно понимать, что нет никаких гарантий. В каком плане нет гарантии? Только в одном плане нет гарантии. А, нет в сроках гарантии. Что вы там за три дня, как я, или там за неделю, за, или за один день. У нас есть примеры, когда у людей в один день закрывалась доска. Вот просто вот так. Есть, когда за три дня, есть, когда за неделю. Поэтому вот в плане сроков гарантий нет. Но я еще раз напоминаю, покажите мне, где вам заплатят за работу 800 долларов, где вы ничего не делаете, да, я, я, конечно, понимаю, 800 долларов зарплаты, это нормальные зарплаты, ну, в больших городах. Тем не менее, вам надо ходить на работу, вам надо что-то делать, а здесь вы подарили 100 долларов, и даже если это месяц, вы получаете 800 долларов, ну, пойди плохо, мне кажется, очень даже классно. Успех или неудача любого участника зависит от вашей готовности а, быть вот в этой команде. А, хотя бы, ну, что-то, вот, я не знаю, ну, пост написать, друзьям рассказать. Самое, даже нет, вы знаете, я вот неправильно сейчас сказала, не рассказать друзьям, а пригласить на такую презентацию, где мы можем рассказать вашим друзьям и показать, как это сделать. Ответственность за соблюдение налогового законодательства лежит на вас, потому что в каждой стране она отдельная. Компания деньги не принимает, поэтому компания не является налогоплательщиком, а вы уже в своей стране смотрите, как у вас это Устроено. Еще раз обсудим то, что Gift of Legacy – это децентрализованная платформа, то есть все там автоматически настроено, которая не имеет сторонней какой-то принадлежности, владения, партнерства. И если вы присоединяетесь к этому проекту, к этому движению через третьих лиц или в составе пакета, вы делаете это самостоятельно, да, вот мне, кстати, не очень нравится на свой страх и риск какая-то вот фраза, мне она не очень нравится, потому что мы здесь не рискуем тем, что мы никому никуда деньги не отдаем, мы здесь получаем деньги только на карточку, передаем только людям в руки. Помните, поделитесь только с теми людьми, которые вот ваши единомышленники, да, я и, как и многие лидеры нашей команды, мы понимаем, что не надо сюда тащить людей, которые с недобрым сердцем, которые не могут, не любят дарить. Ну, понимаете, здесь это, ну, вот это действительно движение, когда мы дарим. Очень важный момент, люди приходят разные, да, и в разных проектах есть выгодно Ставить пустышек. Вот здесь пустышек ставить невыгодно. Ребят, здесь именно вот внутренняя «я» подарила от сердца к сердцу. Пустышки здесь просто не нужны. Вот эти вот заходы там, как мультиаккаунтами, это здесь не надо. Выкиньте это из головы. Пришли, позовите таких же, как вы. Не рассказывайте сами. Приводите на презентации. Мы проводим сейчас уже три презентации в день. В 12 часов по Москве, в 17 часов по Москве и в 21 по Москве. Расписание всегда свежее есть в чате на день, на неделю, я думаю, будут уже выставлять. То есть вы всегда можете привести человека на презентацию, подобрать себе спикера, вот вы понимаете, что одного спикера можно на меня привести, другого на другого. У нас все профессиональные спикеры, все с опытом выступлений, все с опытом бизнеса, все с опытом уже здесь в этом проекте. Поэтому выбирайте на любой вкус, как говорится. Пожалуйста, приглашайте людей. Три раза в день проходят у нас встречи. Сами придите на несколько встреч, посмотрите одного, другого, третьего спикера, пропустите через себя информацию, чтобы вы понимали вообще, иногда разговариваю, люди уже стали легендой, уже подарки получают, а сами, извините, как лунтики, кто я, где я, я вроде родился, а что я делаю на этой планете, непонятно, сами посмотрите несколько встреч. Кто-то из спикеров даст свою изюминку, кто-то свою какую-то фишечку, кто-то вот до вас лично достучится по-другому, чтобы вы увидели здесь не просто бег по кругу за деньгами, а возможность нести в мир изобилие, возможности. И, конечно же, следуйте системе степ по степ шаг за шагом, пришли, подарили. Пригласили двух человек, посещаете зумы и находитесь вот в общении с нами, со всеми. Ну что, мои дорогие, на этом в некотором роде презентация наша закончилась. Я очень благодарю вас за то, что вы уделили себе любимым сегодня время, то, что вы пробыли с нами практически час и вы посмотрели всю презентацию за то, что вы присоединились. Если вы хотите узнать больше, то, во-первых, сейчас у вас будет возможность задать вопросы, отвечу я, и а, кто еще из ребят, из лидеров есть, мы все вместе ответим вам на ваши вопросы. А, чтобы получить ссылочку, ссылки у нас под каждого человека делаются индивидуальные. Здесь нет ссылки одной, которая вот пиарится везде и вся. Нет, под каждого человека мы делаем отдельные ссылочки. И, конечно же, то есть эту ссылку вам даст человек, который вас пригласил на эту встречу сегодня. И, конечно же, присоединяйтесь к нашей телеграм-группе, где, собственно говоря, сейчас проходит этот а, вебинар, эта встреча. И а, присоединяйтесь к нашим, ко всем а, тренингам, которые мы проводим с любовью для вас. А сейчас, мои дорогие, вы можете задать ваши вопросы, и мы с удовольствием вам ответим. Я сейчас, наверное, отключу а, демонстрацию. Нина. Можно спрашивать? Да? да, конечно, Сергей, задавайте вопрос. Добрый вечер. Скажите, Добрый. пожалуйста, может ли легенда, если им ну, даритель не подарил, соответственно, 100 долларов, да, удалить этого человека, потому что он будет как мертвый? Сергей, вот огромная вам благодарность за этот вопрос, да, то есть здесь вы уже понимаете, в чем речь, да, давайте я сейчас не буду отключать презентацию, я сейчас вернусь на доску, да, смотрите, здесь уникальность в чем, если есть зависший человек, вот, например, вот, вот этот красненький, он не проплатил. Здесь легенда может связаться с этим человеком, потому что у легенды будет контакт этого человека и задать вопрос, скажи, пожалуйста, ты участвуешь дальше или нет? Человек говорит, я пока не готов подарить подарок, Он говорит: ну прости, тогда я другого человека сюда поставлю, чтобы наша доска закрылась, а ты зайдешь на другой круг, окей, окей. Либо если человек не выходит на связь, ну, всяко бывает в жизни, то легенда просто-напросто, когда нажимает на вот красненького человечка, получается у нас две кнопки. Одна – удалить с доски, вторая – принять, что человек подарил подарок. Очень хороший вопрос. И, кстати, эта, эта функция, она помогает двигаться доскам, чтобы они не зависали. Это очень-очень важный момент. Сергей, спасибо вам большое. То есть легенда может этим управлять. И если появляется вот такой висечок, ну, у нас как бы их пока не было, слава богу, тем не менее, да, это очень хороший формат. Более того, смотрите, ведь могут строители приглашать. Вот мы видим билдер, да, билдер с одной стороны, билдер с другой стороны. Но, предположим, ну, ну не готов, ну, вот пока, ну, всяко бывает у людей, да. меня есть люди, заходят, ну, на пассиве, они не могут, не хотят, стесняются, ну, всяко бывает. Легенда, как и любой другой участник, могут по своей ссылке пригласить и закрыть это место. Вот это тоже очень хорошая функция здесь, потому что, ну, иногда бывает, что вот, ну, не, не можешь ты ничего сделать, а мы можем этим управлять. То есть любой человек из доски может на оставшееся какое-то место пригласить человека и продвинуть быстрее доску. Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну? Спасибо и вам. А можно еще дополнить вопросик? Угу. А, вот вечная бронза, дам дальше, идет у нас. Какая стадия вечная? Серебро. Что? Серебро. А, доска, да. да, вот смотрите, допустим, можно пройти два стола вечно, да, а можно ли обязательно ли заходить дальше на третий стол, на золото и так далее, если, если не заходить, а все ну, время крутиться, смотрите, допустим. Смотрите, потому что а... там суммы большие, да, вы сами понимаете, все-таки там 1600, да, там 5000 долларов отправлять, ну, как бы не все, наверное, могут быть, могут а... доверять, да, поскольку здесь P2P как бы идет обмен. А... Еще, есть, насколько если, обязательно если, вы прям, Вы прям вообще за вопросы задаете отличные, прям вот в десяточку. Спасибо. Смотрите, Спасибо. дело в том, что когда мы приходим, особенно если, если лидер приходит, да, то он приходит со своей командой. И даже если есть пассивные люди, все равно они внутри команды получаются. И мы, по большому счету, все друг друга уже знаем, потому что мы так или иначе вот с этими людьми мы начинаем пересекаться. И когда вы, поверьте, когда вы доходите, вот вы по себе могу сказать, да, одна доска была у меня, вот три доски у меня было бронзовые, Uh, уже люди поперезнакомились, даже с которыми я не была знакома вообще. На бронзе мы уже все, ой, на серебре простите, мы уже все знакомы друг с другом, а на золото и на платину тем более мы уже не один раз пройдем ни один круг, поэтому там у вас незнакомых людей уже не будет. Следующий момент, люди не с нашей команды, они к нам не попадут, не пересекутся, потому что есть кто-то, кто пришел вот э, первый, да, так скажем, вот с нашей команды, и дальше все идем мы, ну, косячком одним, хоть здесь нет структуры как таковой, но мы все идем, вот ссылочка по ссылочке, вот а мы прикрепляемся друг к другу партнерской ссылочкой, и... Э, эти люди, вот а, у меня такой был момент, я зашла, и у меня четыре человека, да, вот а, серебро, серебро. А, нет, я не то сделала. Так, как мне вернуть? Сейчас я на, на, сюда перейду. А, нет. Ладно, у меня тут нет реинвестной доски, ладно, неважно. А, я, а, я попала в реинвестную доску, и у меня там а, нет а, знакомых лиц от слова совсем. То есть, есть я, есть мои два а, гида на данный момент, которые. Сын и дочка, да, справа-слева. А строители четыре человека я не знаю. Я первый момент я делаю скрин, отправляю в чат. Ребята, чьи, чьи это люди. Да И кто, кто их пригласил, отвечает, это мои люди. Окей, как с ними связаться, либо смотрим в табличке, где мы заполняем да, и можем связаться с человеком. То есть, понимаете, у вас ну, еще как-то вы можете не знать друг друга на этапе бронзовой доски, но серебро и тем более дальше вы уже все перезнакомитесь, уже все переобщаетесь, вы уже все сроднитесь за это время, да, как мы даже на этапе бронзы, мы уже сроднились с людьми, с которыми мы были не знакомы абсолютно. Поэтому здесь э, страхов не будет, кому, что вы кому-то, вы там, ну, вы не будете дарить с Африки кому-то, да, вы не будете там с Великобритании дарить. Мы вот они, мы все друг за другом вот такой вот цепочкой вереницы идем. Чужих людей здесь не будет. Ответила на вопрос? Да, спасибо. Mm -hmm. Очень грамотно ответили, емко вам. Спасибо. спасибо. И еще можно такую нелогическую ситуацию разобрать, если можно. А, даритель дарит легенде 100 долларов, 100 долларов. Да? А да? легенда да? по какой-то причине ну не хочет этого человека ну то есть получил деньги да а легенда получила эти деньги но не подтвердила дарителя то есть фактически легенда может удалить этого этого дарителя и на это место поставить другого да ну, знаете. Это, как, я понимаю, что это нелогично, это, как, да, как да, бы, но тем не менее, это, вот такой немножко раз... негативный момент, как бы, да, вот эти негативные а, смотрите, моменты смотрите, хотелось бы просто давайте, понять. Ну, естественно, мы, мы как бы живем в мире, и ну, всякое может быть, давайте рассмотрим, да? Я люблю логически. У меня такой логический бизнесово-логический э, э, состав ума, да, образ мышления. Предположим, так произошло: когда даритель. Дарит строителю, он это делает либо с карточки на карточку, либо с криптокошелька на криптокошелек. То есть у нас всегда есть некий скрин подтверждения перевода. Правильно? Мы переписываемся вот либо в чат, то есть, понимаете, чтобы я дарить, чтобы я, легенда, вам дала свой кошелек, я его должна как-то отправить, да? И я вам в WhatsApp или в Telegram отправляю, вот моя карточка, вот мой криптокошелек. То есть у вас это уже в истории есть, правильно? Это уже не удалишь. Вы мне подарили, а я вас не отметила и, удали, и удалила. Вы что делаете? Вы берете, делаете скрин вашего перевода, переписки, доски и отправляете в чат, потому что у нас везде есть админы, у нас есть а, люди, которые ну, являются лидерами, да, лидерский состав и мы находим этого человека и, ну, тут только а куда ему деваться потому что, поймите, здесь ну, нет людей, которые вот откуда-то, не возьмись, взялись у любого человека есть кто-то из лидеров в чьей команде он находится и, и слава я, богу я, да, я, слава я, богу, все, что я, пока под контролем Лена, да, все понятно, да. что здесь все под контролем, просто другое дело, как накажут легенды в этом случае? Или, ну, ка то есть какое там наказание будет? Или... Ну, вы знаете, я как... Ну, находит, хочу, хочу да, Елена, Елен, я помогу просто в каком моменте. Да, да. Есть пример такой очень интересный. Значит, вот месяц назад, ну, не такая ситуация была, но очень похожая. Получилось так, что человек в виде легенды, он не хотел принимать деньги и просто... Скрывался на одной из досок начальных, вот когда мы начинали, да? вот просто а -а -а. по какому-то своему принципу в голове, то есть он не выходил на связь в течение, по-моему, пяти дней. Это очень достаточно много, в связи с тем, что доска за один день заполнилась, да, а 8-5 дней человек не выходил на связь. Но в итоге, ну, как бы, вот так, вот такими действиями от, от человека к человеку его нашли, и, и ну, поняли, что это был умысел. То есть он по какой-то своей там. Причине не хотел да, принимать деньги, не хотел пропускать дальше людей, ну, что-то у человека там в голове, да. Так что произошло? Ну, в итоге он это сделал, потому что ну, вариантов нет, вот вот деньги, вот доска, все. И, что вы хотите, в одном из следующих досок он попадает с этими же людьми, только в обратную ситуацию. Он же идет дальше, он нажимает кнопочку ⁇ Иду дальше ⁇ он же денег-то хочет, а там он просто, ну, как бы из себя строил человека, да, легенду или кого он там строил. И знаете, что было? То есть ребята собрались с командой и говорят: окей, ну давайте напишем суппорт вот про эту ситуацию и подумаем, что с ним делать. Может, его вообще как-то детерминировать из системы, да. Ну, когда там сотни человек, да, ждут в команде вот такого одного. Но в итоге посовещались, поговорили, там суппорт написали, что а вообще как, вот что. Ну и не стали, ну, как бы, усложнять ситуацию, то есть, просто ну, простили и отпустили, да. Но по факту, я так понимаю, что можно было до, ну, эту ситуацию раскрутить до ситуации того, что человека бы как-то, ну не знаю, может, аккаунта лишили, еще что-то. Поэтому здесь, вот тут колесо обозрения не просто так там написано, и этот самый знак бесконечности, да? И земля круглая. Знаете, вот, вот. Саппорт, я забыла за это сказать. Вот у нас здесь сейчас как раз на экране есть такой вот маленький там в правом нижнем углу такой значок, да, где можем написать в техподдержку доски, да, и, может быть, пожаловаться на какого-то такого человека, предоставить скрины, и они просто заставят его отметить. Тут, тут в этом плане тоже саппорт работает очень хорошо. Спасибо. Вот теперь понятно как бы есть, ну, в качестве страховки какой-то. А насколько быстро саппорт отвечает вот на такие проблемы вообще? Потому саппорт что комьюнити... отвечает, ну, вот мне там, несколько раз описал 2-4 часа ответ идет. Ну, прекрасно. Спасибо. Ребят, у кого еще есть вопросы или, может быть, у кого-то есть желание поделиться результатами, может быть, есть желание поделиться, как личностный человек растет в этой игре, особенно если есть кто из моей команды, потому что мы это очень много прорабатываем, как раз-таки прям вот работу а, с блоками, с установками, какие, где вы лазят. А, Если есть у кого желание, включайте в микрофончики, вообще неважно, кто из какой команды, мы все одна команда, поделитесь, Слушаем. может быть, у его... Лукарта. Да, Геннадий, да. Здравствуйте. здравствуйте. Я хотел дополнить Сергею, хотел сказать, что если, Сергей, вы решите сделать подарок и присесть и сыграть в эту игру, то отказаться на полпути уже не получится, потому что вы разорвете всю цепь. И те люди, которые пойдут после вас, они просто улетят непонятно на какие столы. Это будет печально. Извините, а с чего решили, что я хотел это делать? Я просто спросил эту ситуацию Нет, правда. Здесь надо рассматривать все. все варианты если есть вопрос должен быть ответ а, потому что ну, здесь вот что нравится есть вот эта прозрачность есть понимание есть а, вот, вот это понимание что вы вот на этом столе и не только на этом столе вы все мы все идем в одной пряжке потому что где-то не отметить где-то фальшивить где-то оно так все всплывает ребят вы не представляете то есть это вот это движение, я здесь уже немножечко как психолог опять-таки скажу, да, настолько вскрывает внутренние не только страхи и барьеры, но вскрывает еще и некоторые теневые стороны человека, которые начинают проявляться и потом ему же, бумер... то есть в жизни, понимаете, когда мы в жизни живем, мы иногда не понимаем с какой стороны грабля то прилетела, а здесь Прям вот в моменте вот так вот, да, только где-то человек решил, не, не обмануть, нет, здесь просто не обманешь, но только где-то что-то, опа, даже вот почему я обратила внимание, не ставьте нигде в этих фальшивых пустышек, не надо этого делать, вы потом сами на них где-то попадете, надо именно вот а, заполнять, а, ну вот у меня, у меня три аккаунта сейчас, четыре. Но это не пустышки. Это мои дети, это дочка с зятем, это сын. И четвертый мой аккаунт. То есть это не пустышки. Да, я могу помогать, но это не пустышки. И здесь очень важно вот это осознание. Здесь не матрица, где мультики там поставил, да, и как-то что-то проскочил. Нет, здесь вот, здесь вот действительно, либо ты чист душой, помыслами, либо твой же бумеранг потом тебе гроблюй и прилетит и очень... Извините, очень-очень быстро прилетит, поэтому здесь и страхи вылазят, вот почему, да, я тоже, мы разбираем с моей командой, я залетела буквально, вот, меня как раз вот Дима сейчас отвечал вам на вопрос, мне Дима прислал на сообщение, я была в отпуске, я вообще вот сказала, все, меня вот несколько дней, я, ну, так, руку на пульсе держу, потому что у меня несколько компаний, плюс мой, несколько инвестиционных компаний, где я помогаю людям, и плюс мой клуб достаточно большой, уже 8 лет он только в онлайне, а так мы уже ну, там, лет 18 уже самому моему клубу. И, естественно, нам не ответственность. Но я не хочу ничего не ни видеть, не ни слышать ничего. Он мне присылает информацию. Я внутренним состоянием, я даже не смотрела. Он мне присылает, Лен, 5 минут, посмотри, от тебя только да или нет. Я вот, вот, вот тут вот сердцем почувствовала, я даже не смотрела. Я ответила, что да, иду я и двое детей. Ну, потому что у меня дети везде во всех проектах, они со мной инвестируют, везде они идут рядом. И, понимаете, и когда я стала разбираться, я, я была сама себе безумно благодарна за то, что я приняла решение тогда, а не потом, ой, я приеду, я подумаю, я бы уже сколько потеряла. Понимаете, и когда люди. И, и доски закрылись. У меня, по большому счету, с 1 по 7 марта закрылось три доски. Друг за другом, просто вот буквально два дня закрывается, два-три дня закрывается доска. Но если человек заходит, вот знаете, тяжело, думает, вот что-то там, я не понимаю, а что думать? Вы что тут миллионы несете? Или что, вот, ну вот оно все прозрачно, все вот оно, из рук в руки, никто у вас нигде не пропадет, нигде там, я не знаю, тут, тут что думать, возможности только хватай и иди вперед. Видите, и у них и доски также начинают тормозиться. Мы разбираем такие моменты, мы разбираем такие вот, вот я говорю, вот прям вот выковыриваем в хорошем смысле такие квакозябры, и у людей отношение к деньгам меняется, отношение к деньгам меняется... В жизни начинают деньги приходить. Элементарный пример да из жизни. А у меня есть очень много моих коллег-психологов, у которых... стопор. Ну Понятно, сейчас время очень интересное. Людям не до психологов, тем более не до тренингов, не до консультаций. И, естественно, доход упал. И разительно упал. И представьте, когда они сюда заходили, ну, есть просто несколько примеров, они такие, ой, а вдруг, ой, а что? А если, я говорю, ну, что самое страшное случится? Ну, ну, ну, сейчас ты подаришь 100 долларов, ну, через месяц ты получишь 800. У тебя есть сверху с неба эти 800? Нет, а что ты тормозишь? И вот и так, и эдак. В итоге, когда мы проработали с ними несколько их блоков, они вот это отпускают. Говорят, слушай, а правда, а что я торможу? А что я боюсь? Ну что, ну даже если я не приглашу два человека, даже если я заторможу, ну пусть я через неделю, через две, через три, через четыре, ну я получу свою, свой подарок, я точно получу. Я сама не продвинусь, тут снизу продвинут, понимаете, вот в чем фишка классная. И представьте, только человек вот отпускает, только человек выдыхает, говорит, да вот как будет, так и будет, и я принимаю, вот когда придут, тогда придут. Вы не представляете, у нее стол с места сдвинулся. И она прям тын-тын-тын-тын-тын, пошли люди, и у других людей, вы понимаете, мы тут притягиваемся по образу и подобию. Эта игра, она настолько показывает, что вот принципы квантовой физики, просто я именно психолог через призму вот квантовой физики, я понимаю, как все устроено, я могу объяснить и показать. И вот здесь именно вот эта суть, вот она такова, что в микро, то и в макро, что у вас внутри, то у вас будет на доске. Никуда не деться, и это прям вот... Вот ну, то, что в жизни не покажется, здесь оно все вскрывается и показывается, поэтому ну, здесь вот, вот почему я говорила вначале, отследите, кому-то страшно даже 400 долларов кому-то подарить, как это свои, так вы же их уже получили, они вам пришли в подарок. Да, то есть вот, вот эти моменты, это очень классно отслеживать, и очень рекомендую всем пересмотрите, а, «Подари другому», «Заплати другому» обалденный фильм, вы просто поймете суть этой системы, вы увидите, как у людей страхи вылазят на поверхность, вообще просто фильм обалденный. Лен, добрый вечер. Добрый. Можно... Да, Эдуард, приветствую. По поводу денег, про которые говорил там первый вопрошающий, что там много платить на следующих столах, я хотел бы напомнить один момент, что мы это входим всего лишь первыми 100 долларами, а все остальные 1600 и 5000 это мы берем из тех, которые нам дарят. То есть здесь проблемы в деньгах нет вообще. И к тебе. Как специалисту по всем этим моментам, можешь вкратце сейчас дать буквально там тезисно или, может быть, как-то кратенько описать? методологию приглашения для тех людей, кто впервые в сетевые маркетинги вступает, что, допустим, первое можно сказать там, на холодных контактах, какую-то смс-очку составить, чтобы интригу, там вот, вот, вот этот момент психологического притяжения людей можешь обрисовать, как это делаешь ты и как, чтобы ты посоветовала тем, кто только начинает в этом направлении двигаться. Спасибо. А, свои, спасибо, Эдуард. Своевременный вопрос. Во-первых, в среду у нас будет а, занятие именно на эту тему, как приглашать. Сейчас скажу коротко, ребят, не, не пытайтесь рассказать. Вот либо короткая смс-очка. А, привет. Есть проверенная тема, пассивный доход. Я пассивный прям пишу капсом. Пассивный доход. А, компания «Надежная» работает с 2009 года. Интересно. Человек говорит да или нет, если нет, вот не парьтесь, он созреет после, если он говорит да, вы говорите, есть возможность прийти на встречу в 12, в 17 или в 21, во сколько тебе удобнее, Говорит в 21 или там в 12, окей, я тебе сейчас пришлю ссылку, завтра напомню, обязательно приходи, лучше не на завтра, а, например, вот ну вот вы сегодня общаетесь, на сегодня прям ссылку, обязательно приходи, потом мы с тобой обсудим. Чем меньше, вот ребят, поверьте, даже лидеры, которые, ну, наверное, тем более лидеры, я бы так сказала, которые давно уже в любых проектах, в любых инвестиционных где-то, они приглашают так. Если только вы начали рассказывать, если только вы превратились в презентера, все, вот пиши пропал. Есть, конечно, какие-то моменты, мы их обсудим в среду, но сейчас, ребят, поверьте, во-первых, это скорость. Почему? Потому что либо вы пригласите, либо вашего человека кто-то пригласит. И поверьте мне, здесь будут все. Вот постепенно здесь будут все. Так или иначе, кто будет первый? Сидите, стесняетесь? Пожалуйста, сидите, стесняйтесь. Но ваших друзей пригласит кто-то. Если вы а, понимаете, что вы сделали шаблон и разослали этот шаблон своим друзьям, знакомым да, в соцсетях, в смс-ках, в WhatsApp и так далее, а, и уже работаете с теми, кто вам сказал «да», «мне интересно», вы приглашаете на вебинар, и дальше вы уже связываетесь с теми людьми, кого вы пригласили на вебинар, а, получилось или нет, какие есть вопросы, а, или уже человек связывается с вами, потому что он ну, ответил какие-то, ну, получил понимание, получил ответы на вопросы, посмотрел, что вот живое общество, вот они мы все люди, да, увидел даже вот наш чат активный, то, что мы не, не, не прячемся, мы вот лицо показываем, да. все лидеры у всех, свои либо структуры, либо клиенты, у меня там в Инстаграм, в ВКонтакте больше 10 тысяч подписчиков, но ну, неужели же я буду имя заработанное, десятилетиями портить для того, чтобы вот просто там ну, какую-то фигню предложить людям, да, имея свой определенный статус в бизнес-кругах. Я буду заниматься ерундой. Нет, конечно, и так каждый лидер, который выступает, имеет свою историю, свой статус. Поэтому здесь вы просто, не, не надо быть умно-бедными, ребят. Просто, лаконично, пассивный доход, компания работает с 2009 года интересно, да или нет, и не тратьте время на уговоры, на, ну, это мы уже все в деталях обсудим, но это самое оптимальное, ну, на мой взгляд, может, кто-то еще поделится своим опытом. Ребята, у кого еще есть да, такие вопросы? да, да, да. Могу... приветствую всех. Да, Сергей, приветствую. Смотрите, ну, вот, допустим, я отправлял, ну, приблизительно, так вот, как вы говорите, да, там вот э, СМС, э, конечно, э, Сергей, поближе к микрофону. К киновичкам. К, киновичкам, я отправлял, а, а уже, так сказать, уже состоявшимся. Угу. Что, что они мне... Отвечаю. Они отвечают, что это очередной бабло с а, Сергей, Сергей вы, же, вы же уже в команде, правильно понимаете, Сергей? Да, да, да. Мы да. в среду, смотрите, мы в среду прям разберем детально, как приглашать лидеров, потому что, ну, там есть нюансы, да, когда мы говорим о лидерах. Ну, как, как я, да, чуть-чуть вот забегу вперед. Я понимаю боль людей, которые сейчас связаны с товаркой. Потому что в одной из товарок, я, ну, как, я партнер, я не занимаюсь этим как бизнесом, тем не менее у меня там большая структура, она вот просто как грибы выросла, хотя бизнесом там я не занимаюсь. И я вижу, как падает оборот, как падает а, возможность дорабатывать людям на прекрасном продукте, неважно что это, БАДы, косметика или что-то, сетевые компании, они действительно а, дают качественный товар, но у людей просто денег нет. Либо цены сейчас подорожали. И у каждого ведь есть своя боль. И если мы не в да? Я когда была руководителем учебного центра в страховой компании по северо-западу, это две крупные компании, РГС, Митлайф, Алика, я выстроила систему обучения именно через выявление потребностей или понимание, потому что человеку проект не нужен, ну согласитесь, да, проект никому не нужен, так же, как и бат никому не нужен, и косметика не нужна, и инвестиции не нужны, людям нужно, нужно решение каких-то задач. И если мы говорим о людях, которые имеют свои структуры, а особенно товарный бизнес, ну, просто те, кто с инвестициями, они как-то более спокойно реагируют и имеют несколько финансовых портфелей и не идут за какой-то одной компанией, они распределяют прибыль. А те, кто в товарном бизнесе, чаще всего, я не говорю категорично все, но чаще всего они принадлежат, ну вот такие адепты да, одной компании и они другое не рассматривают, но ведь мы знаем их более товарооборот падает у людей нет денег на обязательные какие-то закупы ежемесячные структура распадается потому что нет денег люди их не получают мы можем предоставить спасение этому лидеру и показать возможность посмотри тебе не надо людей уводить с этих баночек в другие я, ребят я с уважением но ну, просто утрирую да? тебе не надо менять компанию тебе не надо уходить с любимой компании и терять команду ты можешь оставаться в Своей компании, со своей командой, но дать возможность дополнительно иметь доход в твоей команде на ежемесячные э, товарооборот, на ежемесячные покупки, подарки для себя любимых, на то, чтобы показать и сохранить структуру, поверьте, любой сетевик, он понимает, сегодня, если упал товарооборот, его людей переманить, как на раз, два, три, и вот сюда... Либо переманим, ну, вот кто-то, да, из нашего а, большого чата, либо неважно кто, да, ну, вот в эту стратегию переманят просто людей. Просто позвонит соседка, тетя Маша, и скажет, слушай, что там, как твой рефлейм идет, нет, что тускло, да, подорожало все, и команда не строится, и не получается. Слушай, а у меня вот такой вариант, и она уйдет, ребят, уйдет, а вы... Лидеру можете предложить возможность сохранить команду, дать возможность людям даже при дорогой цене закупать эти возможности, там, неважно, БАДы, косметику, что-то, вы дадите решение лидеру, вот о чем речь. Поэтому, конечно же, мы, ну, мы, мы рассмотрим на занятиях, и вот как раз ваши живые вопросы помогут нам а, пос, показать, посмотреть различные варианты, кого как пригласить а, вот в направлениях разных, да, лидеров, а, пассивщиков как пригласить и так далее. Мы это будем в среду все разбирать, приходите, присоединяйтесь, в нашем чате также будут занятия в 12 часов в среду. Ты еще, oh, ты, ты еще uh -huh. да, вот я хотел ou, спросить по поводу yes. своей доски. Я, например, когда хороший уже в оппозиции легенды. У меня еще доски пять свободных мест. Команда неактивная. Вот. Я до этого попросил, до двоих позиции легенды, я до одного человека завел. Все, а на этом то делаем и я, я не знаю, что мне... А, смотрите, смотрите, во-первых, да, Сергей, смотрите, коротко отвечу, да. Во-первых, научите вашу команду просто... Коротко приглашать на вебинары людей. Это первое, да. Не быстро, но это один из вариантов. Второе, приглашайте сами максимальное количество людей на встречи, на презентации. Если это лидеры сетевых структур какие-то, с которыми у вас есть контакт, вы можете договориться со своим наставником или обратиться в чат, да? кто-то из лидеров сможет встретиться с ними, пообщаться и помочь вам, Показать выгоды для людей, которые имеют уже свои структуры. Показать, рассказать, потому что ну, для лидеров сетевых структур, может быть, и не нужен именно вот презентация большая. А нужно именно показать а, стратегию, показать выгоду, показать возможности, а, цифры. Это, это уже будет чуть-чуть другой разговор. А плюс а, у нас в компании... У нас в команде есть автоматизация, которой вы тоже можете пользоваться, я думаю, что вы о ней знаете. То есть у нас наши лидеры сделали возможность, создали чат-бот автоматический, реклама уже с сегодняшнего дня пойдет. Понятно, что это не мгновенно, да? тем не менее, это возможность для тех, кто не может приглашать, для тех, кто пришел. Вот ну, на пассив или там нет команды. Вот мы этой рекламой будем помогать людям в том числе закрывать а, возможности. Но а, каждый вот развивается. Почему мы говорим развитие? Не можете приходите на школы, приходите на занятия. Сначала научитесь приглашать на вебинар. Не научитесь... А, не бояться этого. Ведь смотрите, люди не идут, не реагируют. Вот они же реагируют на ваше состояние. Мы об этом будем говорить в среду. Вы как вот радиостанция да, какая-то, которая вот излучает свои волны. И если у вас внутри страх, сомнения, боюськи разные, вы вроде бы делаете действия, но у вас ваши действия, результата не дадут, потому что вы волны свои, да, вот эти вибрации свои, вы отправляете страха. И человек считывает, не читает слово, которое вы пишете, а он считывает это, вот это состояние ваше, и он это считывает как опасно для него, ну, потому что вы излучаете какой-то, не вы сейчас конкретно, да, задающий вопрос, а любой человек, когда вы пропустили через себя а, вот это состояние, знаете, не эмоциями, а вот ну, сознанием, для меня это реальная возможность, я очень благодарна вот этому, вот этому, потому что мои люди сейчас, они имеют возможность инвестировать уже не по 100 долларов, а уже хорошие суммы. Они имеют возможность поправить здоровье себе и близким, на курорт поехать. Да? У меня вот сын сейчас тоже вот только что две недели ездил, отдыхал хорошо. На собственно заработанный свободный пассивный доход. Но почему бы? Вот он заработал, получил 800 долларов, да, там, ну, у него с нескольких тоже проектов идет. Он поехал, отдохнул. Пока он ездил, у него доски закрываются, он на телефоне работает и все. То есть, понимаете, я дарю информацию с позиции возможности. Если кто-то дарит с позиции страха, сомнений, люди это будут считывать, и они будут отказываться на этом этапе. Поэтому здесь вот, ну, оно все очень взаимосвязано. Да, Эдуард, у тебя, по-моему, тоже был еще вопрос, да? Да, слышно меня? Я дополню чуть-чуть. Mm -hmm. Кроме живого общения, которое является самым лучшим, есть еще очень хорошая возможность развиваться в сети. Да. Возможно, я могу поделиться на каких-то уроках своим опытом. Плюс у каждого есть телефонная книжка. Если вы коротенькое смс-сообщение будете рассылать всей своей телефонной книжке, уверен, вы там тоже найдете... Определенный ресурс для всего этого. Правила а поры работает всегда. Да, потом я хотел бы задать вопрос следующий. Вот В чем отличие, Лен, ну я уже хочу сказать нашей команды, потому что я а, в твоей команде, отличие от нашей структуры, а, от остальных всех, о, именно в общем, в плане построения. То есть я вот заметил, ты говорила, что мы идем косячком, а вот видео в интернете встречал, что там может быть пересечение там и с африканцами, и с американцами, и люди рассказывают, как они переписываются с разными другими. В частности, вот Максим тоже там рассказывал много. Вот, вот этот момент можешь немножечко раскрыть? Я раскрою, как я это вижу, да, может быть, у кого-то из лидеров будет тоже что дополнить. Смотри, это вопрос, когда мы заходим, вот только первый человек, вот когда, помнишь, как раз с Максимом, по-моему, была встреча была, и он тебе показывал, что вот мы зашли на серебряную доску, а там был легендой, был человек из Германии. И мы вот вырабатывали стратегию, чтобы нам своим вот косячком зайти. Ну, когда мы уже, вот, вот пересечься с кем-то могут вот те вот лидеры, которые первыми идут, а мы, кто уже идем там вот чуть-чуть, хотя мы и недалеко, да, получаемся, это только начало, конец февраля, по большому счету, только начало, ребят, тут прошло-то меньше месяца, то мы уже идем вот именно таким своим косячком. И к нам уже подтягиваются наши люди, и они за нами следом подтягиваются. То есть вот этот вот вариант пересечения с кем-то из другой страны или из другой вообще вот из другой структуры даже нашей русскоговорящей, это возможно только первым людям, вот, которые там вот, вот этим ледоколом идут. И когда они заходят... Первый раз только на серебряную доску, когда мы заходили, или когда первый раз заходит первый лидер на золотую, или когда он заходит на платину. Первый зашел, все, дальше тын-тын-тын-тын-тын, уже выстраивается. Я добавлю здесь в этом моменте, mm -hmm. тут как, какая ситуация. Есть внутренний магнит притяжения пригласителя к приглашенному, и, например, бывает так, что тот, который идет позади, он может обогнать, то есть он быстрее закрыл доску, а тот человек, шли на параллельных досках, да, с пригласителей, тот, кто приглашает, и, например, тот, кто приглашенный, он быстрее завершил свою доску. Дальше он пытается перейти или на бронзу вечную, или на серебро, и когда он это делает, ему система говорит, что если вот это место занято, точнее так, если вышестоящий еще не находится на следующей доске, то он, э, или вообще, например, он в буфере обмена вот в этом, ну, как бы не зашел никуда, да, то можно выбрать э, под свою ответственность, подтвердить, что у вас переведут в какую-то другую, э, как бы команду, по сути дела. И вот оттуда появляются вот эти Африки, Австралии, Америки, да. Но это выбор, ну, ты, ты видишь, что тебя сейчас не отправят к своему пригласителю, а куда-то в другое место. Можно туда зайти, посмотреть эти испанские или какие-то адреса, э, sí, эти. эти самые юзернеймы, и благополучно оттуда выйти. Если человек туда заходит и там хочет идти, окей, он это может делать, да? Вот в какой момент это происходит. Поэтому, в принципе, вопрос связи с вышестоящим, когда зайдешь, когда, ну, как, как, что делаем, все, окей, вот, идем таким образом. И тогда это будет реально общее движение, и оно сейчас происходит. Но нужно не забывать, что тут не прямо идет вот как цепочка на досках. По сути, да, когда у вас есть ваши лично приглашенные, они их можно рассматривать как линейный маркетинг, как цепочку, но на досках вы видите, как они устроены. Тут идет вот эта интерактивность, она по факту может быть разной. Вы можете с разных сторон находиться на одной доске или на разных досках, но в итоге вы все равно будете друг к другу притягиваться на следующем уровне, на следующем. Поэтому вот в этом есть возможность быстрого развития. Когда вы зашли на доску, всю ее заполонили своими людьми, причем по разным уровням, да, и в каком-то моменте кто-то быстрее вышел, в итоге вы потом, потом на следующих досках все равно придете друг к другу. да. И вот так будет происходить. Вот От как Дмитрий раз -таки тогда, вы... тогда. да, да, да. Продолжение Дмитрий вопрос тогда. Вот предположим мой лидер согласился поучаствовать на какой-то там американской доске, а я притянут к нему. Соответственно, он всю свою структуру тянет за собой или как? <таспространство> да, да, да. Так, но нам было. это невыгодно уходить понимаете это вот опять таки это об, об ну как, коммуникации да это умение работать в команде потому что мы не тянем каждый на себя одеяло мы идем именно вместе знаете как это александр нецкий свиньей потому что тут по-другому просто не получится мы поэтому идем все вместе сообща чтобы не улететь никуда не не упрыгнуть ни в какую вы можете попробовать это же все очень просто сделать поэкспериментировать и вы увидите у нас доски идут там три дня неделя максимум да там если совсем кто-то не работает не знаю там полторы может две недели у кого стоит доска а вот вы зайдете в другую доску, где без договоренности, да, и там вы попадете на начало января, например, в лучшем случае на начало февраля, то есть два месяца плюс. Вот я сколько раз пробовал, у меня получалось два-три месяца назад, да. И, соответственно, если три месяца уже доска стоит, и там наполовину она не заполнена, да, то, ну, и на еще три месяца постоит. Вот, поэтому умысла такого это делать кому-то вышестоящему, ну, просто нет, смысла никакого нет. Вот если в точки зрения рассмотреть. Получается, что меня будет перебрасывать не на какую-то активную доску или того, кто будет переходить. А наоборот, на ту, на... которая давно стоит, правильно? Ну, это алгоритм так заложен, да. То есть оно как раз переводит на самую давнюю доску для того, чтобы ее продвинуть. И, вот, и в итоге, ну, как бы большинство людей именно продвигается в раз, с разной скоростью, но практически все. То есть, вот это принцип алгоритма. Такой. Здесь в чем суть? Да, в том, что ну, вот, э, очень опытные лидеры, которые вот именно в нашей команде, да, э, и каждый опытен в своем направлении, и выработана определенная структура, определенные алгоритмы, определенные действия, которые дают результаты. Не один раз обсуждения идут лидерским составом, разбор, как эти доски работают, да, у нас есть стратегическая сессия, когда мы рассказывали уже то, что мы выяснили, да, тем или иным опытным путем, как доска, как доска работает, как приглашать и так далее, как эти деления идут, и вот мы это все уже, Максим как раз проводил встречу, очень детально показывал, рассказывал. То есть здесь сила в том, что мы... Действуем сообща едиными действиями, то есть, знаете, есть команды, которые, они вот один гребет быстрее, другой медленнее, а третий вообще на халяву сидит и катится. То есть здесь это выработанная стратегия, и даже те, кто ну, не может по каким-то причинам вот веслами мотылять, да, приглашать, есть автоматизация, которая помогает чтобы нигде не было этих тормозов, чтобы мы могли сообща где-то вебинарами, где-то автоматизацией, где-то а, личными встречами, чтобы мы командой могли работать. То есть вот на это направлены наши лидерские действия. И если человек, извините, ну не совсем... Баубаб, да, если он хотя бы ползет в сторону своих желаний, то элементарные какие-то вещи делает и все равно закрываются эти доски. Ну пусть, ну вот да, уже Тима говорит, ну прям, ну совсем медленно, ну две недели. Ну вот просто вот, ну вот просто уже вот, ну ну вот реально ползет. Ну опять-таки всяко есть. И сейчас у нас автоматизация только включилась сегодня. Это только будет набирать свой, свой ход, свой оборот. Поэтому здесь мы стараемся именно следовать вот определенным алгоритмам, определенным действиям, выработанным именно в команде. Поэтому здесь работа команды. Команды слажены, которые не один год уже вместе работает, есть лидеры, которые вот только присоединяются, но они вливаются, у каждого свои сильные стороны, и это дает свои колоссальные результаты. Вот в этом большое преимущество именно того, что оказаться в этой команде. Да, все верно, не можешь грести, хотя бы дуй в парус. Да, да, да, точно. Вопрос Хотя бы не держись за этот парус, чтобы не утащила и куда-то в сторону, не выкинула в море. Да. Да. Вопрос еще по поводу уроков по стратегическому построению. Максим, там есть расписание, вот когда попасть вот на такую стратегическую сессию по планированию построения структуры? именно? Смотри, вебинары Максима более такие технические, стратегические, они будут по субботам. Одно видео есть стратегическая встреча, стратегический зум. Могу переслать, по-моему, пересылала. Если не, ну, можно в чате посмотреть, да, либо спросите у своих лидеров или человек, кто вас пригласил, если вдруг ну. Либо мне напишите в личку, там не суть, я отправлю, мне несложно. Потому что есть уже эта встреча одна, которая была прям детальная. Школы Максим проводит, но Максим будет проводить школу именно по субботам. А будет их это, когда время время будет указано, среда, среда суббота в 12 часов это будут у нас занятия по средам это или я или лара будет вести ну то есть у нас есть много спикеров кто профессионалы в самом деле кто может поделиться с удовольствием с командой какими-то знаниями опытом отвечать на вопросы а по субботам это более такой технический или стратегический будет день. Но, опять-таки, все, все гибко, но вот Макс может именно по субботам. Ребята, у кого еще какие вопросы есть? Где взять ссылку, я надеюсь? Да, Наталья, слушаю. Завтра среда, вы сказали, будут занятия, презентации. Завтра среда уже? Завтра вторник. Завтра вторник в 12:17 и в 21 будут презентации. В среду в 12 будет школа по приглашению. Рассмотрим разные варианты, отвечу на ваши вопросы. Там же мы рассмотрим вопросы, которые задают люди. Я не люблю слово возражения, потому что ну, не люблю я это слово. Вопросы, которые задают, как на них эффективно отвечать и как их может быть миновать эти вопросы. Это будет в среду в 12. Да, а вот вы завтра в какое время будете делать В 21 час, мое время в 21 час, для меня это удобное время. И завтра в 21 20... час? Ну, да, в понедельник, вступник, просто, да, вы вы четверг, да. Спасибо. Благодарю. Спасибо. с понедельника по четверг на этой неделе в 21 час буду я проводить, поэтому приходите, приглашайте, пожалуйста, с удовольствием. Можно вопросик? Лена очень классно попала на вебинар, но ну, не весь посмотрела, буду теперь почаще, очень мне понравилось, как вы ведете. Благодарю. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот этот проект, я заметила, он объединил очень много лидеров, и вот даже те ребята, вот лидеры большие, которые даже в моих глазах были, ну, такими прям недосягаемыми большими лидерами, я смотрю, они занимаются этим проектом, не обязательно в нашей команде, да? Как вы считаете, Почему им эта идея, этот проект вот настолько объединил сейчас вот людей, настолько зашел, настолько нравится? Как вас самой? Почему? Вот... Вы Знаете, я скажу свое видение. Я думаю, что лидеры, которые есть, они поделятся своим мнением, потому что, наверное, у каждого свое. Лично мое, да, вот у меня в арсенале четыре компании, с которыми я работаю по инвестициям. Я не строю какие-то великие структуры, да, я для себя подбираю, помогаю людям. Тем не менее, в этом проекте я увидела то, что ну, часто люди, когда приходят в инвестиционный проект или любой сетевой проект, да, даже мы не будем делить, там есть какой-то вход, да, какой-то вот барьер, вход. Обычно это в районе 100 долларов. В инвестициях понятно, но ну, пришел он в косметику, купил на раз эту косметику, ну хорошо, лицо поменялось, бизнес не идет или еще что-то. А в инвестициях он эти 100 долларов положил. Да, инвестировал, но у него доход будет маленький. Да? Одно дело, когда человек положил хотя бы тысячу, а другое – сто долларов, и он еще тоже вот разгона этого нет. А здесь возможность, ну, как я это вижу, я своим людям прежде всего стала говорить, кто мои клиенты, мои иркожители, я даже не люблю это слово «клиенты», они со мной везде уже в инвестициях, везде. Для меня это возможность вот эти горизонты открыть, когда они могут инвестировать а, живые деньги. Притом, вы понимаете, когда они приходят вот так подарками, они их спокойно инвестируют, они не боятся, что где-то что-то... То есть это, это такое изменение мышления, это такое... Вот для меня это возможность дать людям тот максимум, который я могу дать и для развития личности, и для инвестиций. Вот, я не знаю, может, кто-то из моих есть, они не дадут соврать то, что... Столько, сколько мы разобрали вот с 1 марта по, по сегодняшний день за 20 дней, сколько мы э, вот просто вот так убрали блоков, как мы поменяли мышление. Даже у меня есть авторская методика быстрых изменений в жизни. Даже она не давала таких быстрых изменений, как дает это вот, вот, вот, игра. Ну, не сама игра, конечно, когда мы это разбираем. Понимаете, и мы будем всей командой, это вот по средам я буду иногда выходить, а не только я, конечно, но вот когда я буду выходить, мы будем это разбирать. И для меня это возможность дать тем, кто а, сидели сбоку, и вот, ну что вот эти 100 долларов, да, ну что, вот я и денег не получу, и вот страх, что они уйдут, пропадут, а я не получу. А здесь человек подарил 100 долларов и получил 800 он научился дарить, ведь почему людям деньги не приходят? Потому что а, вот здесь, потому что у них страх того, что они придут, того, что они уйдут, они потеряются, они, то есть там, там такой кладезь просто. Для меня вот это вот эта возможность. А, второй момент, а, я понимаю, что если я это не возглавлю со своей стороны, это возглавит кто-то. А я люблю возглавлять любой безобразие. Я по натуре лидер. И если я вижу то, что действительно чистое, легальное, я не работаю со скамами, да? Мои люди мне доверяют, потому что я, прежде чем войти в компанию, я ее вдоль и поперек, по всем фронтам, и не только я, у меня есть связи э, достаточно мощные, мы проверим все, все компании. То есть, понимаете, и я понимаю, что я даю возможность людям, которые они не получат нигде. Это мое видение, это вот ну, мое желание. Я часто говорю, да, это, это вот, ну, как я просыпаюсь, благодарю Всевышний, ну, как высшие силы, да, за то, что я проснулась, за то, что мои трое детей, мои близкие живы-здоровы, проснулись все. Потом я прошу возможности хотя бы одного человека сегодня сделать счастливее. Вечером, когда я ложусь, я благодарю за то, что я несколько человек смогла сделать счастливее. И, не, и, и благодарю за то, что мне дали эту возможность. Понимаете, где-то донести человеку информацию про подарки, про инвестиции, про а, где-то провести консультацию как астролога, то, что я использую в арсенале астрологии. Где -то, то есть, понимаете, я благодарю высшие силы за то, что есть у меня еще теперь и такой инструмент. Но это вот мое вот такое вот внутреннее состояние, потому что я здесь, ну, для меня это не просто гей-гей там бабло а, срубить. Для меня это именно вот мое внутреннее состояние. Я люблю дарить. Я люблю тренинги дарить, у меня там ну, многие вещи там идут в подарок людям. То есть я люблю дарить, и вот для меня вот идеология этого проекта, она прям вот зашла от и до. Поэтому, поэтому я здесь, несмотря на другие какие-то проекты, я здесь в первую очередь. А здесь люди получают деньги, они автоматом спрашивают, Лен, куда теперь можно инвестировать безопасно. Все, welcome. Может быть, кто-то еще свое видение из лидеров скажет. Спасибо что большое за сейчас ответ, потому, действительно я замечаю, что этот проект вот заходит многим. Я сейчас тоже позвала большого лидера, и она очень да, осторожно да. пока входит. Я вот сейчас в боте работаю в программе и да. вижу, что она зашла. То есть интересно, интересно всем. Ну да, для, для лидеров это прежде всего возможность, потому что я же говорю, это... Uh, not, uh, uh, у меня еще есть такой проект «Живая вода», которая помогла моей маме uh, восстановить здоровье и продлить жизнь. Пусть два года, но мы это сделали, хотя врачи даже дня не давали. И мои люди, я, я не занимаюсь этим как бизнесом, я нигде не бешу, ни, ни, ни, ни с флагами не бегаю, но где, где, вот я от души тоже делюсь той информацией. И я знаю, что у людей вот благодаря этому проекту есть возможность uh, uh -huh. и здоровье себе поправить и инвестиции сделать, и на отдых поехать, то есть, ну, вот для меня это возможности, как для лидера это возможность еще и, если кто-то, вот, ну, я проговаривала, да, для сетевых лидеров, это возможность удержать свою структуру, дать своим людям больше, чем они могли дать, и поверьте, когда лидер заботится о своих людях, а от него люди никогда не уйдут, вот, не знаю, там, мои, кто там есть на связи, нет, да, вот попробуйте вы моих людей переманить, пытались, они говорят, мы Дегуровой не изменяем, мы мужьям можем изменить, а Дегуровой мы не изменим, понимаете, это то, когда лидер от сердца к сердцу делает для своей команды все, не выжимает с нее снизу соки, а он дарит людям, дарит что-то, они знают, что там, они получат тренинги, они получат там мои практики, они получат консультацию, они получат волшебный пендель чистый, откровенный, который никто им откровения так не даст, поплачет, Сопли вытрут и пойдут получать результаты. Ну, понимаете, вот все, людей от меня, ну, вы их, я не знаю, какими миллионами можете переманить, но они не уйдут. И вот так для любого лидера, если он лидер, мы можем показать возможности. По-другому, ну, если, если лидер на тонущем корабле говорит, нам не нужен вертолет для нашей команды, мы любим корабли, нам не нужны ваши вертолеты, а корабль тонет. Но вряд ли команда будет говорить спасибо. Вот примерно так и здесь, если в картинках рассказать. Потому что это для лидеров, это спасение команды, это удержание команды, это новые возможности. И тогда становится все на круги своя. Да? Я однажды, когда у меня был такой вот, это очень давно был вопрос такой, сетевой это хорошо или плохо, мне дали просто книжечку «Эра Просумента. Я очень рекомендую тем, кто вот думает, что это плохо. Вот суть тогда сетевого маркетинга, она восстановится, когда мы не впариваем баночки, скляночки, когда мы не толкаем, я не говорю, что все так, ребят, вот абсолютно, ну вот бывает, да, когда мы потребляем продукт, когда мы в кайф, вот столько, сколько мне надо, я использую, и я могу поделиться от раза к разу. Вот у меня именно так строится структура сама по себе. Мне какой-то момент тогда позвонили, говорят, поздравляем, ты стала региональным директором, я говорю, кем, а что там такое есть, а кто это? Я говорю, ты что, у тебя там деньги есть? А я и знать не знала, я просто пользовалась, я помогала людям пользоваться, все. И вот когда у людей есть доход, потому что деньги должны приносить деньги, и они могут пользоваться продукцией классной, вот оно будет, вот, вот это будет решение любой структуры. И э, человек, который лидер, он и в свою структуру легче будет приглашать, говоря, у нас есть вот тут деньги, вот тут еще продукция. Классно, мы будем и богаты, и красивые, или здоровые. Ну, для меня это выход, может быть, у кого-то там тоже вот ну, свое какое-то у каждого видение. Лена, можно спросить? Uh -huh. Да, Татьяна. Uh, вот скажите, пожалуйста, вот проходит презентации здесь в видеочат, ну вот в чате у нас, да? Если я потенциального партнера хочу пригласить, мне его нужно в чат заводить? Uh, смотрите, человек переходит по этой ссылочке, ему не обязательно uh, прям присоединяться сразу в чату. он может попасть на презентацию и может не присоединяться. То есть у нас нет, смотрите, колхоз, деньги, здоровье, счастье, изобилие – дело добровольное. Так и здесь. прям вот присоединяться, нет какой-то вот прям строгой стратегии, что вот он должен. Если человек у вас входит уже в команду, и вы понимаете, что вы, вот он посмотрел презентацию, ему все нравится, он присоединяется, и, конечно же, тогда надо привести человека в чат для того, чтобы он видел новости, чтобы он понимал, что происходит и так далее. То есть, ну, тогда это будет, конечно, логично. А если это новый потенциальный партнер, он может прийти по ссылке посмотреть и дальше делать уже, принимать свое решение. А также вы можете админам обратиться, и если партнер даже просто заинтересован, потенциальный партнер, то его можно добавлять в чат, просто через админа. Вот, и также в чате он сможет утепляться, наблюдать посещать какие-то мероприятия, а потом подключиться в команду. То есть потенциальных тоже можно добавлять. Вот дело в том, что вот есть у меня два человека, но вот бояться один особенно, что вот он не сможет пригласить двоих. Вот у него прям страх такой, что не могу, я говорю, пригласить. Вот Татьяна, его пригласить скажите, пожалуйста, Татьяна, скажите, пожалуйста, а вы этих людей каким образом пригласили? Вы им рассказывали о, ну вот, концепцию, наверное, целиком как-то, вы им сами, наверное, рассказывали, да? Я давала видео посмотреть. Он говорит, я не против, но я боюсь, что я не приглашу ни того. Вот смотрите, да, вот здесь тоже сразу отвечу, мы потом разберем в среду. А, вот в чем опасность, когда вы начинаете презентовать сразу, что-то рассказывать? Человек другой, вот видите, вы уже прошли тут несколько презентаций, вы уже разбираетесь, вы уже горите этой идеей. Вы человеку рассказываете, а он вот, вот ну я такая, любя, у меня просто маленький ребенок, вот 6,5 лет, он такой, Лунтики, вот он, деток, который там в садике что-то не понимает, он, мама, они лунтики, и я вот так с ним подхватила, да, они лунтики, и они понимают, что они так, как вы, они не смогут, им некогда, им не хочется, они не любят, вот, ну, хотя бы видео дали, да, и когда вам человек говорит, я не смогу пригласить, вы говорите, подожди, подожди, давай вспомним, как ты уви узнал об этой идее. Ну, ты, Татьяна, видео мне дала. Ну, а что ты, видео другому человеку дать не можешь? Могу. Ну, ты можешь 10 человек отправить видео? Могу. А что случилось? А ты можешь просто написать, а, приходи на презентацию, да, смс а, возможность получить доход без, без риска без, в надежной компании? Интересно, да, нет. Но это понятно, что это человечку надо внутри, это вот его вот эти, они, знаете, на такие вот эти ПВО вылазит, это такая охрана, я смогу, я не смогу, страхи полезли. С этим мы, конечно, будем работать на занятиях, но здесь очень важно человеку снять вот, это, вот этот страх, подожди, я тебе дала просто видео, вспомни, как я тебя пригласила. Ты просто увидел видео, ты можешь видео отправить друзья? ты можешь человека пригласить на вебинар, тебе не надо рассказывать. И даже если ты не смотришь, смотри, не сможешь, смотри, у тебя, у тебя есть шаг один, ты а, даритель, потом строитель, потом гид, у тебя целых три шага на то, чтобы ты увидел, а, проникся идеи, чтобы ты пригласил. И я как наставник, я с тобой рядом, мы вместе с тобой можем, ведь вы же наставник уже, да, вы, вы можете вместе с ним Пройти какие-то шаги. Давай вместе с тобой попробуем. Давай отправим. Давай вот такое попробуем. Вот такое. Давай вместе с тобой это сделаем. Будут вопросы, есть люди, которые ответят. И даже себя снимайте чуть-чуть. Да. Вот смотри, даже я не провожу презентации. Ребят, не поверите, я не провожу презентации. Людей, которых приглашаю я, я приглашаю смс Привет, есть пассивный доход, компания работает с 2009 года, надежно, надежно без рисков. Подробности на встрече. Даже я не рассказываю, потому что это работает вот так. А на встрече, пожалуйста. На встречах вот человек пришел, он видит людей, он может задать вопрос, он может а, послушать других людей, посидеть в стороночке. И вот на одну, а потом, знаете, что-то бывает, ой, а вот я же, правда, я же могу пригласить людей просто на презентацию, ну почему нет? И страхи, они начинают сниматься, и человек попадает сюда, как, знаете, в банку с солеными огурцами. Он начинает просаливаться, он видит, что тут все такие же, ну большинство, такие же, как и он. Поэтому вот классно, что здесь работает команда. Есть лидеры, которые делают профессионально воронки, настраивают эту рекламу и так далее. Они занимаются своим делом. Есть девочки, которым просто низкий поклон. Это наши администраторы, которые ведут всю эту деятельность, которые взяли на себя просто титанический труд. И они-то, это девчонки, правда, низкий поклон. И они это делают. Есть профессиональные спикеры, которые это делают. Есть люди, которые будут обучать, да, там Лара там бренду будет обучать, я там в работе с клиентами, психологи инвестиций. Есть ребята, которые обучают, как открыть скриптокошелек, вы же этому тоже будете учиться безопасно под нашим э, наставничеством и делать эти первые шаги. У меня самая юная моя э, партнер, ей 70 лет, я всегда ее привожу в пример. Это наша криптобабушка такая, гипербабушка. Она сейчас жонглирует криптокошельками, криптовалютой, и вот этими обменами, просто как в цирке жонглер. Потому что она вот с первых шагов, она начала, она изучала, ей помогала, подсказывала, все, не один раз. Но она теперь это делает сама, она еще детей и внуков учит. Поэтому здесь вот, вот сила именно в команде. Потому что если бы каждый работал сам по себе, мы бы не сделали такого, ну вот, вот, вот вот того, что это создано. И мы это будем беречь, мы будем это холить и лелеять, и надеемся на ваше, вот с той стороны, уважения, поддержку на то, чтобы мы это движение могли действительно вывести на достаточно такой большой уровень. От сердца к сердцу. Лен, по-моему, уже что среда было? началась. Два часа уже. Ведем, да, да. Ну да, ну, пока вопросы есть тоже, отвечаем. Если есть еще сейчас вот какой-то прям срочный, срочный или кому-то что-то быстренько добавить, давайте последнего человечка слово и будем уже закругляться. Мы потом можем, может быть, нарезочку какую-то сделать, вопросы, ответы отдельно и презентации отдельно. На сегодня все, значит, да. Ребят, еще раз благодарю всех за участие, за то, что вы уделили сами себе это время, за то, что вы были с нами два часа. Ну, У меня коротко не бывает, я всегда долго, поэтому я беру последнее такое крайнее время, вечернее, когда мы можем детально разобрать, ответить на вопросы. И я люблю так с душой, через душу, в душу. Поэтому всем желаю большого количества партнеров, неважно, на актив, на пассив, всем. Большого количества партнеров, хороших подарков, больших. И, конечно же, внутреннего состояния счастья, безграничного во всех его проявлениях. Благодарю вас и до новых встреч. Завтра в 21 я провожу, в 12 и в 17 тоже будут презентации. Приходите, слушайте разных лидеров, слушайте разные презентации. И поверьте мне, у вас не один жетончик провалится еще. Все, до новых встреч. Друзья, у кого есть...